Значит, я лично очень не люблю слово «кризис», оно абстрактное, не, не, ничего не объясняет, что значит «кризис». Если у вас объем рынка 650-700 миллиардов рублей в год, а ваша выручка плановая, желаемая, 50 миллионов рублей в год, это не кризис. Он вообще не может вас коснуться, что происходит там, на поверхности. Ваша задача – иметь очень небольшую долю рынка, и все. Для этого нужно просто оптимально выстроить весь процесс. Все. Поэтому даже если происходит спад, а мы говорим про медицину, это потребности первичные. Если у человека болит зуб или у него более какое-то серьезное заболевание, все равно что происходит в экономике в стране они он вынуждены обратиться к доктору. Если мы имеем сегодня по рынку рост, по рынку медицинских услуг рост 6-7% по России, то у нас есть особенно отличающиеся игроки на рынке, у которых росты 35-45% по году. То есть это говорит о том, что предприятие не стоит на месте, оно выбирает стратегию развития, Эффективную стратегию. оно действительно да. управляет своими финансами, своей экономикой, поэтому оно вот так растет. Профессиональный подход к медицинскому бизнесу должен иметь каждый владелец бизнеса. Это требования сегодня, безусловно. Или вот еще пример. Допустим, рынок какой-либо рынок немножечко сокращается, как это было в 2008-2009 году. В этот же самый период некий участник рынка наконец реализовал свой инвестиционный какой-то проект и запустил новую услугу. Он видит в ней потребности, он поднес, создал продукт. И он на этой услуге стал иметь дополнительную прибыль. У него в результате по итогам года вырастет выручка, а может быть и даже прибыль. На фоне других он будет выбиваться, но тем самым он будет доказывать, что нужно подходить максимально осознанно, прочитывать все и продумывать заранее. Если вы видите, что вас ожидает сокращение доходов, например, населения на какой-то период, наверное, вам нужно переосмыслить свой прайс -лист. Таким образом, подводя итог нашему с вами диалогу и нашему сегодняшнему бизнес-завтраку, Хочется обратить внимание, что наша одна из самых отстающих отраслей экономики, медицинская отрасль, она, наконец, начинает выходить на в... те позиции, на которых все предприниматели должны понимать, что этот бизнес требует бизнес-подхода, то есть только профессиональный подход. Поэтому мы ориентируем наших слушателей, наших партнеров на то, что если им надо развивать свой медицинский бизнес правильно, что, а они не имеют таких компетенций, чтобы они все-таки обращались к спиртам на рынке, к медицинским консультантам, которые могут ответить на все вопросы и знают все подводные камни этого бизнеса. Если нет или недостаточно собственных компетенций, привлеките их извне. Совершенно верно. Спасибо вам за участие в нашем завтраке. Спасибо вам за приглашение. Чтобы не пропустить новости и быть успешным в своем медицинском бизнесе, и не иметь в нем осложнений, подписывайтесь на наш канал YouTube и получайте много полезной информации. Всем вам удачи!